Итак, дорогие друзья, первая карта сегодняшнего игрового вечера стартует, заправка против пенсионеров, карта Денюк, и, насколько я понял, команда Gas Station, исключительно ориентируясь только по четвергу, э, находится в данный момент в обороне. Давайте быстренько по никнеймам, это Дерзкая, люблю БДСМ. Хэппи, четверг и, короче, шлендра. Давайте будем называть так. Это как-то будет немножко помягче. А, пенсионеры, соответственно, это сумасшки, гейм а, овер, тренер. Вот это сложное очень. Экскоммуникейдо и Жозефина. Вот. вот такие вот никнеймы, вот такие вот, ребятушки. Непривычно слушать от нашего кнайфа культурную речь. Да вы что, ребятушки, я же всегда, всегда просто оплот! культуры В момент, когда комментирую Если хотите от меня послушать всякую грязь То это вам на обычной трансляции Где я прохожу какие-то игры А здесь я самый святой в мире человек Вот, такие делишечки Ну что ж, удачи ребятам Удачи всем, удачи админам Удачи вообще, что-то у нас там постоянно Шлендра игру прерывает Все какая-то беда, по ходу дела, у игроков обороны Как вы можете заметить, там... ФК шет больше половины команды. И это, кстати, странно, учитывая, что уже 19.07, я вообще, кстати, никогда не видел такого в рамках а, турниров от новых патриотов, чтобы они. А -а -а факапили время. Давайте, вот так вот, выразимся. В общем, никогда они а -а его не теряли. Ну, короче, я не понимаю, в итоге вроде бы как и ножи, а вроде бы как и рестарты постоянные, типа. Прекратите давайте рестарты, если вы не готовы играть Поставьте вармап и бегайте на вармапе. Че с вами не так, ребят Смех топ Какой такой смех? Пенсионера, вперед, накажите вонючек дорогие, дорогие вонючки, получается Нормальная темка ну что, надеюсь, теперь уже действительно на живой раунд, хотя там опять, в общем-то, все не так уж и хорошо, хотя нет, все, наконец-то 5 игроков обороны двигаются, 5 игроков атаки тоже вроде бы как шевелятся, хоть как-то, хоть как-то, и даже кому-то уже, оп, в голову шлендре вставляют э, предмет продолговатого характера, так скажем, но немножко заостренный, поэтому ничего такого не подумайте. Сумасшедшки, перерезает горло первому и отдает свое горло а, некому люблю BDSM. Я даже не знаю, кстати, как сказать. Это как вот... Ну, типа это мужчина или девушка какой-то такой, как бы а, безгендерный что ли а, никнейм. Непонятно, короче. Потому что любить BDSM могут и девочки, и мальчики. И даже непонятно, кстати. Кстати. Кто любит эту штуку больше? Что за слоу было? Ну, на сервере есть слоу-моушен. Он периодически как-то работает. Я тоже иногда забываю вообще про то, что он есть. Кстати, по итогу ножевого раунда у нас Стэй и пенсионеры начинают в атаке. Шлюшандра вместе с четвергом. Урабатывают просто все, что только можно уработать под радио. И три трупа уже, в общем-то, достаточно не... Классной смертью. Почившие, короче говоря, лежат и отдыхают Еще два минуса от Шлюшандры, господи божечки мои Это аж целый квадрокилл Сразу четверых обслужило Ай-яй-яй, ложь. <с Cristo> ложь Ложь за нежность, какой интересный очень а -а высказывание Так, 1-0 Приветствую всех, кто присоединился на трансляцию, дорогие друзья, приятного вам просмотра, хорошего настроения, добрейшего вечерочки, и, конечно, с наступившим вас новым, мать его, 2023 годом, дробовик у Шлюшандры. Это очень, кстати, интересно, это очень хорошо и это очень даже забавно. С гранаты взрывается Жозефина, следом погибает Экскомуникейдо и а, любитель БДСМ. С МПшкой и под прикрытием э, четверга или кого-то там, короче, господи, идет прессинг лютой улицы, там уже и в спину начинает потихоньку заходить э, Гейм овер, остается в соло Ну и типа с диглом. типа 98 хп, ой, ой-ой-ой, застрелил все-таки Есть, килл сделал, но, к сожалению, этот килл абсолютно вообще мимо кассы, но он был, справедливости ради, он был Сейчас малеха занят Занятиями, так что приду, наверное, под конец Турика тупо посмотреть результат Обязательно приходи, евреи, обязательно Я специально для тебя все озвучу Всем пока, удачного стрима и тебе, евреи, удачи Так, а у нас, собственно, два девайса Интересный выбор, конечно, от пенсионеров Я считаю, эти два девайса здесь абсолютно неуместны Это пустая трата денег Ну, посмотрим, так ли это Хэппи Хэппи Трипл килл, черт возьми, квадра. Квадрокил от Хэппи, вы посмотрите, Шлюшандра уже, да, квадрокил, Хэппи, квадрокил. что за начало матча, я так чувствую, пенсионеров сегодня будут, как бы это грубо не звучало, осуждаю, черт возьми, но будут, видимо, избивать Так, дорогие друзья, между раундами буду загонять донатики, которые вчера пришли уже, когда я закончил трансляцию, но они пришли, я считаю своим долгом продемонстрировать вам их, вот первый С новым, годом. с новым годом. Короче, ну с новым годом, разумеется, от Сончика, за что ему отдельное большущее спасибо. Четверг и Шлендра делают килы, Жозефина пытается пока отстрелиться, но толком непонятно, в общем, кого отстреливать, когда соперников огромное множество и они абсолютно со всех сторон находятся. Попытка перестрелки и номер два. Давайте назовем ее так, но дерзкая выигрывает эту перестрелку. Excommunicado. Человек с самым длинным, наверное, никнеймом вообще в истории Отдается под любителя или любительницу по Ну и на табло в итоге 4-0 Еще один донатик залетает Вот он В этот раз уже без сообщение, но ну, большое спасибо Сомчику за 10 евриков, которые вчера до меня долетели. Аж спустя где-то, наверное, полчаса после того, как я трансляцию закончил. Это было очень прям интересненько. Ну что, две ХАЕшки в будку. И в будке никого не оказалось. ХАЕшки пролетели в никуда. Шлюшандра с дробовиком. Четыре калаша и неожиданно UMP. Я, конечно, против UMP ничего не имею, но... Как бы что, типа, зачем к четырем калашам UMP? Уж проще было сыграть Тогда с диглом, а Юмп забрал. Ой, не Юмп, простите, а калаш Подобрать с кого-нибудь Короче, какие-то странные непонятности Но это в любом случае можно называть полноценным Девайсным раундом, если бы, конечно Не дробовик у шлюшанной И Юмп у э, сумасшедшего Кстати, вот сумасшедший Юмп свой Выкинул и забрал м С э, погибшего Хэппи В результате, зачем Юмп покупал Так и непонятно Размен на точке А, Жозефина, даблкилл, четверг погибает, и Шлюшандра, вот, пожалуйста, дробовик. А мы, называется, да выпендривались, а потому что что теперь делать с дробовиком-то? С дробовиком уже клатчи не сделаешь, тут только разбиваться, разве что. Разве что пытаться свапать девайс, боже мой. Ну, минус Жозефина, но тут очевиднейшим, конечно, образом раунд заканчивается. Тренер в хорошей позиции, да и при этом с нормальным девайсом. Поэтому 4-1, закономерно. И вот еще один донатик, который также долетел уже после завершения трансляции. Салэм, нукус. Дайте шума. Дважды э, Гафурс э, донатил с одним и тем же сообщением, но одно до меня дошло сразу, а второе почему-то только с огромнейшим запозданием. Итого, дорогие мои друзья, счет 4-1, попытка выхода, ну, как-то вроде бы и неплохо начали выходить, но тут Шлюшандра по-прежнему имеет дробовик, и это по-прежнему является проблемой для команды пенсионеров. Да, какие-то клатчи с дробовиком вы уж, конечно, не сильно повыигрываете, но, по крайней мере, нервишки соперникам подпортите это однозначно. Минус от Хэппи 5-1. Сегодня, сегодня со семьей... Со семьей... Были в итальянском ресторане, заказали вкусные блюда Дорого, блин, за один салат 615 рублей Думали, на наемся, решил взять Официант приносит, а там шлепок майонезный Такой красивый был <laughs> Ну, в ресторане, к сожалению, вы очень много денег платите Тупо только за сервировку ресторанную на самом деле Четверг, даблкил в начале раунда Вот, ну, о ресторанах можно, конечно, потом поговорить Да и вообще, в принципе, там разговаривать да, на самом деле не о чем как всегда, вы переплачиваете за аренду помещения, за чаевые, за зарплаты и так далее. Конечно, еда стоит в разы дешевле. И если у вас неплохо с фантазией, вы дома себе неплохо можете приготовить. Ну и минус тренер, в общем-то... Короче, первый матч у нас начинается с избиения, да? Такие дела. Так. О, а вот и ГСГ у нас здесь появился неожиданно, да? Так, много вы там понаписали. Ребят, все сообщения, наверное, прочитать уже не успею. Так, сцене хватит спамить. Да, если кто-то там спамит, не спамьте. Модераторы уполномочены удалять и даже, более того, уполномочены вас банить за спам. Поэтому не спамьте. Хэппи, <coughs> минус тренер. В центре фрага в очередной раз начинают ребята с команды «Заправка» тренер первый, кто из команды пенсионеров, отправился стоять в очереди за пенсией. Однако, вот это нежданчик! Дерзкая. Остается 1, 69 хп и 3 оппонента. 3. И мне кажется, что в этой ситуации, скорее всего, счет на табло будет 6-2. Не, не потому, что я считаю, что дерзкая плохо играет, или потому, что ее соперники играют лучше. Абсолютно нет. Ну, просто ситуация, как мне кажется, для ретейка не очень подходящая. Ну, не полный лайфбар, не самая хорошая позиция с девятки. Либо медленно, без получения урона, либо быстро с получением урона. Ну, опять же, под какие-то флешки надо открываться, да, чего дерзкая, кстати, сейчас не сделала. И за это снайпер ее, естественно, снял. 6-2. Но опять же. Дело такое, понимаете, команда Gas Station по сути играет в четвером, потому что Шлендра просто фанится, э, имея тот дробовик, вот там сейчас P90 был куплен. Ну, в общем, какие-то фани-девайсы такие используются, да, своего рода. И поэтому, что здесь удивляться, потому что какие-то раунды отдаются. Ну и так, в общем-то, за э, результат матча уже и говорить не приходится все более чем очевидно, на мой взгляд. Хотя... Команда заправка сейчас находится в сильной стороне И во второй половине тоже могут быть проблемы Почему нет? Даже со слабыми, казалось бы, игроками Могут возникать проблемы Отличная хаешка от четверга Минус экскоммуникейдо А дальше что? Да дальше пока затишье Ну, есть какое-то планомерное занятие, конечно, позиции на точке Б Но бесконтактно пока что а контакты все-таки нужны Здесь, кстати, Шлендра с дробовичком И если бы это было бы GO, то было бы хорошо слышно, когда кто-то ставит бомбу Но сумасшедший и так довольно-таки сильно натопал В результате чего был уничтожен дробовиком Шлендра минус тренер, серьезно, на такой дистанции Боже мой, это просто какие-то уже нереальности творятся Жозефина минус четверг Гейм-Овер и Жозефина остаются против любителя БДСМ и Хэппи, но и при этом как бы снайперская винтовка по-прежнему есть, и это, конечно, большая проблема для игроков обороны. Но и для игроков атаки, к сожалению, тоже, да, потому что вот промах, и гейм-Овер мог погибнуть после этого промаха. А, ну, что то как-то очень неосторожно играют игроки обороны, это, наверное, нормальное дело в какой-то степени. А, бомба в руках гейм-овер. Гейм-овер отправляется ее ставить. Любитель или любительница, опять же, повторюсь, БДСМ. Убивает гейм-овера. Ну и за 8 секунд до конца раунда уже за Ж... Жозефина тут точно ничегошеньки не сумеет сделать. Такое ощущение, что ребята играют вообще без инфы. Жозефина такая выходит. Ну, я скажу такая. А, просто потому, что по-другому никак, да, не сказать. Вот. А... В чем суть? Мы такие выходим, да, и есть информация, что в коротком есть соперник, но мы стреляем в каналку зачем-то, где, в принципе, не может быть соперника. Он же, черт возьми, в коротком. Но тип такое, ладно. Изи для заправки. Без меня лучше играют, пишет Володя. Ну, не сказал бы прям уж Володя, как бы. Ну, вот видишь, Шлендра фанится, при этом имеет 14 к 5, да, при том, что фанится. Это очень интересный момент. Упор не услышал открытие двери Ну это, кстати, да, тоже такой себе моментец, да, Когда гейм-овер подбегал к сайду Было прекрасно слышно Чё себе, тренер ваншот Ну просто с глока хэппи Как такое возможно-то, скажите мне Чё там, у нас 8 раундов позади Простите, 9 раундов позади И кто-то до сих пор ещё Второй армор не покупает Люблю ВТСМ Минус сумасшедший, минус от дерзки По тренеру, допростреливался Как говорится, да ну все, у нас здесь уже просто заход. Заход в не хочу и минус от э, Скара четверга. Восьмой раунд забирают себе Газстейшн. Сань, прибавь бал вонючкам. Уже, уже прибавил. Была небольшая затупочка, так сказать, от меня. И забыл прибавить. А, напоминаю, следующий матч это вновь те же самые пенсионеры. С ними мы не прощаемся после этой катки. Они будут играть матч на карте The Dust 2 Против команды Mid, После чего мы увидим матч группы А. DuckTales против TasteKills на карте Инферно. Ну и у нас что-то... Какой-то Абоба появился, господи. Правда, Абоба? Иначе и не скажешь. Вот как разве нормальный человек себе такой никнейм поставит? Ну точно Абобус, значит. А вот, короче, зашел он у нас откуда-то тут непонятно взявшийся. А, минус от шлентер по гейм-овер. Ну я не знаю, как бы... Я, конечно, понимаю, что я должен это все комментировать Все-таки матч у нас как бы идет Но это как-то можно комментировать Разве Когда просто с дробовиком На перевес Выигрываются раунды Скары две эмки А вот, вот, кстати Момент, момент за который Можно зацепиться Дерзкая и четверг Против сумасшедшего и тренера Минус тренер. Сумасшедший на точке Б при этом. Кстати. Кстати, поэтому здесь, если и будет перестрел. А, бомбы нет. Лол. Кек и чебурек. Нужно идти за бомбой, а бомба у нас на точке А, да, как я понимаю? Где-то. Да. А вот и бомба. Ну и минус от четверга из каналки вылезает э, не самым удачным образом. Да еще и не угадывает, из какой каналки надо вылезти. 9-2. Печально. Печально пока начинается все. Кстати, хочу заметить, что... В чатике на ютубе есть голосовалочка И вы там можете за... проголосовать за команду Которая по вашему мнению победит в этом матче И что примечательно 53% опрошенных отдали свои голоса Команде пенсионеры а, Тем самым пока как я понимаю Немножко не угадав Да Да, Гоша и фасткап жив И турики проводятся Правда турики конечно проводятся очень редко Но на фасткапе до сих пор даже кто-то поигрывает Да ну, такая она, прям еле-еле живущая Такая у нас личная Counter-Strike а, Сумасшедший Пострелявшись с рампами Понял, что ничего ему там не светит И решил, а, Жозефина Иди-ка лучше ты туда, может, тебя получится Что-нибудь там изобразить интересное Ну, Жозефина Побегав, подыкавшись, помыкавшись Просто сумасшедший Продал пол своей команды Пока ходил туда-сюда, смотрел Ой, вообще Молодец Молодцы ребята. Умеете магите. А, ну, минус сумасшедший. И Экскоммуникейдо дает разменный минус по happy, И моментально отправляется в сторону радио. Непонятно, правда, для каких целей он так быстро туда решил ориентироваться. Но это его право, почему, собственно говоря, и нет. 10-2. Вот так вот, да. Ну, в принципе, счет для обороны это вполне себе классический. Ничего здесь пока сверхъестественного даже, в общем-то, и не произошло. Если, конечно, откинуть то, что Шлендра, кроме как дробовик, ничего вообще здесь ни, ни разу и больше и больше ничего и не брал в руки. Сашка Чачик, привет, лайк завез. А ты, Сальничис, давай как так умудрился. Блин, ведь, короче, я очень быстро входил в поворот. Очень быстро входил в поворот и нечаянно <смех> занесло ногу в диван. Ну вот, такие дела. -то. Смешнее не придумаешь. <смех> ну, Жозефина и Хэппи размениваются. Численный перевес при этом сохраняется на стороне обороны. То есть, опять же, сильная сторона в перевесе, плюс хорошие девайсы, плюс... Ну, неплохие позиции, я не буду говорить, что прям какие-то выдающиеся Даже с неплохих позиций можно плохо сыграть Любитель BDSM минус Жозефина Буду все-таки называть, а, короче, любитель BDSM А не любительница, а там уж как пойдет а, Ну и гейм-овер в соло Дерзкая, кстати говоря, здесь а, находится в упоре. И не совсем очевидно, кто с кем впервые здесь увидится. Потому что здесь еще и есть а, любитель БДСМ. Саня даже ходит не очень. Что уж говорить о гонках. Ну, быстро ходить это вообще никогда моим не было. Гейм овер минус любитель БДСМ. И тут, конечно, дерзкая. Та самая дерзкая, которая с рампов по таймингу стянулась под радио. И... Только благодаря ее позиции Раунд смог остаться У коллектива заправка 11-2 Уже не за горами завершения первой половины А пока каких-то сподвижек К какому-то камбэку от пенсионеров Я, к сожалению, не вижу Это ужасно Это очень, черт возьми, ужасно Как сам Сайн давненько не заходил к тебе Слава богу, все хорошо Ну, за исключением, конечно, пальцев, которые я сегодня сломал А в остальном все супер тут. Тот самый гейм-овер играет, что ли? Не-не-не, не тот самый Просто такой никнейм, на самом деле, на пабликах может быть распространенным Тренер перестреливает четверга Хотя четверга, в общем-то, не перестреляли Потому что, ну, как бы так, фактически-то он и не участвовал в перестрелке Он просто открыл дверь и неудачно вышел а, Ну сути это, наверное, не меняет АВП у нас находится в ангаре, да, насколько я понимаю. Да, и это любитель БДСМ, который ожидает встречи с Жозефиной. Там, кстати говоря, уже по информации подтягивается саппорт для Жозефины. О! Шлендра у нас, кстати, в 21-го переименовалась. Вот такого человечка помню. О! Понятно. Ну, у меня все. У меня все. Мне даже добавить нечего. Полраунда стоять АФК в респе, менять никнейм, потом просто прийти, сделать два килла с дробовика, задефать бомбу и выиграть раунд. Мое почтение. Низкий поклон. И, короче, это... Я бы после этого вышел бы. но если вот я бы на месте, со... на месте команды пенсионеры находился бы и увидел бы, что раунд они проиграли именно так, как я сейчас озвучил. Который... Раунд, который затащил чувак, который просто стоял АФК... Это ГГ. На ФК не стриме, Штурики. А, был момент, когда Фасткап предлагал мне, чтобы я был их официальным комментатором. Но мне предлоги, предложили, простите, такую смешную цифру. Я сказал, что эта сумма оскорбительна, товарищи. И после этого, как бы, мы так и не договорились. Но больше мне и не предлагали. Но за такие гонорары, как бы, пусть работают сами. А, 5 в 2, дорогие мои друзья. Дерзкая... Пытается спастись, но здесь из ангара уже открывается экс экскомуникейда, который замечает оппонентку. И вырубает ее очень-очень быстро. Ну что, а теперь будет клатч 1 в 5? Или нет? У тебя голос, как у Диктора СТВ. Большое спасибо. Может быть, это действительно так, потому что я не первый раз уже это слышу и вполне себе не удивился бы, если бы, а, правда, была бы какая-то аналогия. Ну, просто редко смотрю какие-то матчи, которые комментируют с какими-то профессиональными комментаторами. И в связи с этим... Не владею информацией Может и правда голос на кого-то похож Губерниев же, ну да-да-да Мне постоянно говорят даже, что я губерниев Кто-то меня, я помню, называл тогда даже кибер-губерниев Если бы лигу на бабке не делали На фасткапе он бы сдох совсем В смысле фасткап, конечно Он только и держится Из-за вот этих вот лиг В результате которых Все равно одни и те же люди выигрывают эти деньги И все это какая-то вообще утопия просто 12-3, итоговый счет первой половины Отправляемся смотреть вторую Все достаточно неплохо у Газстейшн Ну, вопрос в пистолетном В принципе, отдача пистолетки Это, ну, потенциальные шансы на камбэк Победа в пистолетке, скорее всего Дадут отсутствие шансов на камбэк Ну, тут как пойдет Тренер убивает 21-е Дерзкая минус Жозефина И неожиданный десант от любителя БДСМ в канал Зачем? Правда, я не знаю, но... Десант есть десант. Надо, видимо, значит, так было. Хэппи минус гейм овер. Сумасшедший минус хэппи. И тут вопросы к ребятам, которые со своими позициями все определиться никак не могут. Любитель БДСМ немножко еще и в перестрелке с девяткой поучаствовал. Ну и бомба устанавливается именно на точке А. Где сейчас вообще можно поиграть 5 на 5, кроме фасткапа? Uh, наверное, нигде. Я думаю, нигде. Четверг. А, минус тренер. А, ну и здесь у нас уже, между прочим, гаврики наши. Не, оби... Не обижаться, ребята. А, врываются на точку. Ночит. Это нахрен что? Это просто нахрен что вообще было. Он затащил, застрелив челика, который бежал на деф. А второй зачем-то с ним начал резаться. Но, скорее всего, у него не было патронов, но там и патроны закончились также и у четверга. Короче, сверхстранное окончание пистолетки. Но это 13-3, дорогие друзья. Автомиксы. Да я думаю, на автомиксах, наверное, уже и живых-то нету никого. Big fan from А Ух, слушай, как звучит, кстати. Спасибо. Узбекистан. А, Спасибо большое, Узбекистану тоже большой привет Ну, а у нас по классике жанр дробовик а, Ой, там вообще, короче, смотри Юмп, МАК-10, МП а Где-то еще, я слышал, дробовик стрелял Ну, мне кажется, что пенсионерам уже в пору просто сдаваться И тут даже доигрывать, мне кажется, нечего Потому что девайсы у них появятся по-хорошему Нормальные девайсы только в следующем раунде а, Отдача 15-го, но это уже точно никакого камбэка И, в общем-то, будет все просто Данный паблик устраивает турниры раз в квартал Достаточно быть игроками сервера для участия в турнире Это да, кстати, да Если вы хотите участвовать а, в подобного рода турнирах То добавляйте а, Добавляйтесь в группу ВКонтакте Она есть в описании И играйте Играйте на этом сервере И тогда вас допустят до участия Сможете выиграть а, какой-нибудь приз какой, какой конкретно, я скажу вам позже а, Четверка дерзкая по минусу экс... Экс Откуда не возьми <laughs> Господи, меня аж затроило Я просто настолько сильно не ожидал увидеть девайс в этом раунде Ну, потому что это Как я уже сегодня называл, кстати Покупку девайса Несвоевременную, да, пустой тратой денег Вот это именно то же самое Ну, сумасшедший ну, Кстати, получил Пикой под ребро, 40 хп осталось Не совсем под ребро, но, но все-таки получил 15-3. матч Один раунд до победы. <coughs> раз в полгода, точнее. Ну, я слышал, планировалось вообще проводить его... А, ну, турниры, точнее. А -а -а. Раз в квартал именно. Но да, в последнее время что-то получается, как я вижу, раз в полгода. Ну, раз в полгода тоже неплохо. Привет, смотрю, тут уже наигрались, Никит, привет, ну, пока как бы не то чтобы, но может быть а, Ну, три минуса от атаки, ни одного контрящего минуса от обороны не, после... не последовало, но у на ходу со скаута вообще нормалек Жозефина, ну, я даже, наверное, не буду говорить, да, что здесь а, для клатча надо сделать минус пять Потому что тут ну, с ножами просто уже можно бегать, пытаться резать Ну, двадцать первый нарезался кстати, диффузов нет у Жозефины, поэтому времени уже банально точно не хватит на диффуз, когда играет Таджикистан. Кстати, но ну это вообще не, не топовый вопрос, он очень редко бывает. Ну, 5 секунд на спасение раунда, не телепортироваться, конечно, из-под девятки в сайт, ну поэтому все, дамы и господа. Команда заправка становится победителями в этом матче, Жозефина, надо разбиваться. Нельзя отдавать килы врагу, надо разбиваться. Ну, ладно, можно взорваться и на бомбе, в принципе, тоже почему и нет. Ну что, заветные очки группового этапа отправляются команде Газстейшн. Пенсионеры остаются на сервере, а с заправкой мы на сегодня прощаемся. Следующий матч. Пенсионеры против команды...